И всем привет с вами дарк слышим мы сегодня будем снова играть в эту ту же игру версию 2 атмосферный хоррор погнали Хм. Так, ладно, продвигаемся. О! Закрыто. А наверх мы можем? Нет. И здесь тоже закрыто. Опа. Теперь могу, да? А, ну, конечно. А здесь? Ладно, не могу. Тихо. Сундучок. Лили. Квартермастер, Что сейчас было? Ладно. Так, ключик. Опа! Можно обратно. Что делать? Закрыть? Ладно. А, сюда надо, да? Ну, неплохо. Так, продвигаемся, значит, дальше. Так. А ч ⁇ теперь все черно-белое? О, это для вас, ребята, читайте. Останавливайте. Короче, видео и читайте. Так, выключусь. назад а -а -а. ладно пусть тогда играет как ярко так, ну ладно а здесь что? Здесь ничего, понятно, сюда нам надо. Что там? А, -а, -а. понятно. Зачем я это делаю? Интересно. Так, ладно, тогда продвигаемся. По свету. А где они? Ладно. Типа нельзя попадаться, да? Ладно. Окей. Что-то изи. Так, да, тише, тише. Мы что-то будем делать? Так, so, ладно, me. сейчас. Слой, all this time. Допустим. Это куда-то надо. Ну куда? Ладно, продолжаем. Ой-ой-ой-ой. дыру. Погнали. Так, здесь мигают. Так, но ну это было легко а, -а, -а. все. Мне даже телефон нужен был, оказывается. Ладно.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 Opa. Сюда. Это снова для вас. Так. Продолжаем. Так, все, да? Получается. Всегда нам надо А что больше нигде не открывается? Да? Ладно, окей. Чего дверь откуда? Походу, что-то начинается, да? Монеты. А куда надо? Стоп. А, сюда? Ладно. Окей. Еще одна картина. Тихо, тихо. Так, сонтик. Так, мы не отражаемся. Понятно. Ладно. То есть здесь ничего нету. Ладно. О, тихо, тихо. Вот так ключик есть. Блин, неплохо. Так. Это я не буду а что больше нету выбора все а я не могу в пустоту стрелять блин я не хочу I никого Я обратно ничего не знаю. Я так сделал. Ладно. Так, что-то, по-моему, сейчас интересное пойдет. Ничего взять не могу. все черно-белое блин а сюда е -е -е. тихо тихо а туда нельзя да Никен, ты чё? Так. Это как вообще работает? Ну ладно, включу. Как это все работает? Я не понимаю. О. А здесь что? Ты кто такой? Тихо, тихо, тихо. Schmer, Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Karda. It takes courage to stand up stronger than you. I could never do it. Do? brave enough, but she was. Блин, снова одни. Ладно. О. Так, сюда. Снова сохранение. Так, сколько видео идет? 17 минут. Нормально. Нормально. сама оно. Так. Сон для вас. Мгм. Хочу пообстрее бы отсюда. Лили, Hello? Anyone there? I trust you, but you don't Bloody hell! Sorry, The Chief wants it checked so bad, he can bloody well do it himself! Явно происходит. Куда двигаться? А что-то я не хочу вперед. Маленькая страшно, но. Стоит ли идти? Так. Гама, как там у меня? Нормально. Ладно. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, пожалуйста, пожалуйста. Закрывай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Быстрей, быстрей. Быстрей. Опа, молоточек. Беги, беги, беги, беги. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это его ненадолго останавливает. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Быстрее. Беги. Мой, страшно быстрее быстрее все все равно побегу нет это еще не все все все все по моему да Ой, ой ой Да, все. Ой-ой-ой. Страшно было. Все? Так, ладно. О, надо искать еще больше. А <текст> <Это че? текст> Понятно. Это просто записи. Ладно. Run, you know build one character, you destroy the other. But which one is which? Наверх, что ли, О, картины, ладно, неплохо. Так что здесь поехали. Опа. far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there. Buried. Hidden away. Locked in a vault. A prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think, it knows, it needs, it acts, where reason dare not go, instinct prevails, and so he must leave the stillness of the mind, and brave the storm of teeth and claws. так акт 2 то есть о сон для вас так пока ничего не пропускал это в принципе хорошо так. Здесь откроется. А, а здесь нет. Yeah, uh, could we take this again? There's something wrong with the picture. I I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Okay. Чего? Это как? Окей. Понятно. Сюда. Снова он что ли, Кодю так так сюда нам надо. Получается. <звук> ну почему снова он? <звук> Куда? Где? А, это James, надо было сделать. Хм. Что-то здесь еще надо сделать, да? Оп куда, зачем я это сделал, странно, ну, но... ладно, а чё, чё он хочет, стоп, не понял, ладно, сюда пойдем. а зачем, Может быть, вот так. Нет. Закрыть. В темноте я ничего, конечно же, не вижу. Давай, давай. Не получилось. А, -а, -а, -а. все, понял. Так, откройте, пожалуйста, дверь Спасибо Чё, куда? А, -а открывается Наверх можем? А можем сюда Подожди-ка А наверху что? А, -а. а ящики? Записка Ладно, спускаемся вниз. А, я могу еще упасть. Ну, сколько можно. Сколько можно бегать. Давай, пожалуйста. Быстрее, быстрее. Все. хочет чё кошмар кошмар давай быстрее быстрее быстрее все то да закройся ну да закройся так ладно стоп Может закрыться, Давай. Давай. Закройся. Ножик. Блять. Нормально. Ну, откройте. Не-не-не-не-не-не. Страшная фигня. Ты меня не тронешь. Так. Ладно. Сбежали. Ой-ой-ой, а туда. Беги, беги. Ну закрой. Все, все, все. Я в тупике, блин. Пожалуйста, не открывай, все. Он идет сюда, или что? Я не хочу открывать Ладно, один скримак. Что мне делать с ним? Куда бежать? знаю ну блин ну дайте мне нормально поиграть это где о нет! тихо в смысле? Давай, давай, давай. Пожалуйста, ну не ломай. Так да как? Его до конца не закрыл. Нечеточку оставалось. Как мне играть-то? Я э, а как? Серьезно. Все, а? Пожалуйста, пожалуйста. Все? Я просто до конца не закрывал, оказывается. Ладно. Все. Ура! Он сюда ушел? Зачем? погодите ка Ага. Понятно. И ручку, да? Сейчас, все да, окей, а что еще надо? Ну, ну откройся, ну пожалуйста. Может быть, снова. А что надо? Ладно. что ли а -а -а -а! все понятно и зачем так ладно полезли че здесь ничего Ну, закройся. Что сделать? Мы просто сюда пришли и все. Ну, получается, да. Ладно. Опа, вот сюда. Здесь ничего. А здесь что-то есть. Записка. Так. Ага. а Ой-ой-ой. -а -а, Стоп. А в записке там что-то было написано? Цифры там? Не? Нет. Это уже грустно. А где они <звы> быстрей, быстрей, быстрей. Get up, callter What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this это куда не не пойду туда блин запакался ладно придется о, -о, -о, -о! Здесь надо превьюшку найти Оп Давай Все. Ой-ой-ой Ладно С вами был Dark Slash Кстати, мы снимаем уже 40 минут Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии С вами был Dark Slash Всем удачи и всем пока